всем привет а, вот я опять записываю видео на обзор сведения только в этот раз я постараюсь ну более понятно разжевать все а, долго не буду разговаривать сразу перейдем да, к прослушиванию ну дабы вас заинтересовать материалом а, послушаем мы давайте начнем смотри <соспитут> глаза смотри <соспитут> глаза Получилась вот такая песня танцевальная, вот. Минус, говорю сразу, я его не покупал, и я покупаю минуса, да, но чаще всего, бывает, тут мне понравился бесплатный фришный минус, я под него записываюсь. И все они, конечно же, у нас в mp3 формате, это у него есть хорошо, это значит минус у нас идет кирпичом и придется в нем, приходится в нем выгрызать место под вокал. Так вот, с чего я начал. Начал-то я записи, да, просто вокала. Тот, кто уже давно ну, смотрит мои видео-уроки, видео, -уроки, видео он, наверное, заметил, да, то, что у меня в основном большинство песен, все, в одну дорожку. То есть у меня нету почти даблов никогда. Если они есть, то где-то, ну, там, на припеве. То есть, то есть вот как здесь, тут вот просто два дабла и все. И то весь припев почти сам в одну дорожку. Вот, но я это компенсировал тем, а, это у нас аэробеки. Чтобы добавить атмосферы, да, в первую очередь, и а, дать миксу быть как-то более разнообразным. То есть, закрываю пустоту в аккомпанементе в минусе а, даблами. Да? Если бы у меня был как бы ну сам проект там с дофига дорожек у меня да допустим даблов разведенные, то я бы навряд ли бы это делал я прописал аэробек и развивал их лево-право вот слышно, да, как это все звучит. их как бы почти не слышно, но они все равно дополняют, как бы и пустота эта вся, она как бы ну скрывается за вот этими даблами, ой, за этими рыбайками. вот. прежде всего, с чего вот я обычно начинаю само сведение. это навести порядок в порядок в, на, в этом ну, в этом проекте рабочем месте. то есть я Записал, записал дорожку, да. Э, э, аэробеки прописал. Э, записал припев, да, основную дорожку. Э, прописал даблы. Все. Потом я создаю э, группы. То есть, общая обработка, да. Общая обработка аэробеки. То есть я создаю общую обработку. Потом создаю, допустим, основа куплета, основная дорожка куплета, да. И все вот эти вот дорожки я отправляю, вот я нажимаю на эту дорожку, вот в эту ячейку захожу, groups, и отправляю на, в нужную мне группу. То есть я ее отправляю в основу куплета, и основа куплета, да, сама группа основа куплета, я ее отправляю на, в общую обработку. То есть общая обработка, все, общая обработка, все туда закидываю. Потом создаю, допустим, основу припева, да, чтобы я мог разные настройки, допустим, там эффекты какие-то, да, закидывать, чтобы они не касались, допустим, основ, основы дорожки, вот, ну, основной дорожки припева, да, чтобы они были разные. Я просто общую саму обработку ставлю, ну, точнее, вот эти все дорожки, я это все закидываю в общую обработку. А какие-то дополнительные я уже... Ну, допустим, основа припева там уже на чистой ее дорожке. На чистой ее группе там уже делаю ну, то, что мне надо. Но я думаю, это понятно. Вот. Все, отключаем все эффекты. Припев. Что тоже. Все. То есть, смотрите, если у вас нету порядка, то вы заблудитесь тут нахрен вообще. Особенно, если у вас много очень дорожек. У меня было все изначально вот, вот так. Вот просто раз, два, и все. Все. в Польше нифига не было. Ну и вот эти даблы. Вот это уже это просто. Это дубликаты. Что-то я тут просто понадублировал, понаделал. Вот эффекты и вся вся вот эта вот байда день. В общем, что? У нас, допустим, ну вот у меня я оставлю себе задачу. Мне надо закинуть Вокаль... Вокал в минус. вот туда просто никак попало, чтобы он там, а чтобы он был ясно читаемый. В первую очередь я прибегаю к обработке вокальной партии, Нотно, ну, чисто ноты выравнивать. Да? Поскольку у меня какая-то есть тяга к пению, мне сильно не приходится что-то там вытягивать. Да? Вот. Я вешаю автотюн. Все. Здесь он у меня стоит на 16. Ага, захожу в Вари Аудио, да, и что-то подравниваю, то, что мне вот, ну, не нравится, чтобы оно звучало нормально. И когда вы уже сделаете вот эти манипуляции, после этого уже, в принципе, вот, ну, как-то будет слышаться то, что вок вокал, он сам вот в минус как-то залетает. То есть вы узнаете э, тональность минуса, да, и под тональность минуса, ну, вот, допустим, тут-то С мажор. Хотя, нифига, я узнал, я через программу виртуал Диджей узнаю тональность и вот он бывает обманывает, так что мне пришлось методом тыка, поскольку я еще раз повторюсь, у меня нету, короче образования музыкального, да, я не знаю теорию музыки, я делаю все на слух, натыкал там вот все, в общем вот так вот, все, C мажор, <клышит> вот все, я поставил, все чуть подровнял, уже в принципе нормально читается как-то это самое все, после этого всего, общая обработка. Вот здесь у меня, вот эта общая обработка, это на чем держится вот само все сведение, все, весь проект. Я закидываю ProL, да, лимитр. Что я, для чего я его закинул? Давайте вообще все повыключаем. Чтобы это было... С нуля у нас Пу -пу -пу. дополнение. У -у -у. <coughs> <coughs> Все, повыключаем. Все, как будто, хотя хочешь, Ломай мне вот так это все звучит без обработки, да? Ну, увидели, я все повыключал. Вот, мне пришлось закинуть э, лимитер, чтобы сделать вокал громче. <смех> Для чего Не мне ожидаем... это надо? Для чего мне это понадобилось? Вот, прежде чем вырезать резонансы, я сделал это все погромче, чтобы э после того, как я повешаю эквалайзер, в котором буду убирать резонансы, мне было слышнее их еще трезенты, резенты, вот эти вот, находить более, ну, легче, когда он громче. То есть выявлять их легче мне. То есть что, где какие-то неполадки, где-то вот звуковые погрехи. То есть э так будет, ну, как-то слышнее их. Убирать, все. Многие ребята у меня спрашивают, вот, блин, я не понимаю, что за резонанс, что за транзиент. Вот, вот, ну, все просто. Есть FabFilter э, Pro Q, вот такой вот такой лазер, замечательно, офигенный просто. <coughs> не знаю, он вообще офигевший. Все им пользуются. Я пользуюсь э, версией 1, есть у меня и третья, ну, я вот пользуюсь вот этим. Я привык к нему, как бы, все там по, по одному тоже принципу, что второй, что третий. Ну, вот, я пользуюсь первым, как бы, пофигу. вот. Когда я включаю вокал, Смотри глаза. я э, делаю... Ну, вот просто нажал точечку, да, и все. И слушаю. То есть, ну, я выбираю ширину, точнее, фильтр Bell. Нажимаю на э, вот эти наушнички. И непосредственно то, что вот вы захватили, вот, вот этот вот, да, вот эту штуковину, и она будет, в общем, когда нажимаешь на наушники, будете слышать только эту частоту, то, что вы подняли. Что то есть за... вот так вот. И опускает это почти вот, ну, везде на минус 3 дБ. То есть вот как вы видите. То есть слушаем. Вот, ну, где-то в районе трех с лишним килогерц, да, мы слышим вот, вот этот резонанс неприятный. Все, берем, отпускаем. Но с этим тоже надо осторожно работать, потому что можно удалить какие-то вот, ну, полезные частоты, да, ваши голосовые. То есть, без, без которых у вокала не будет сидеть в минусе. Так что, ну, будьте внимательны. Вот, в принципе, вот, вот по вот такому принципу я убираю ненужные мне резонансы, транзиенты и всякую другую нечисть. Все, тут ну вот просто понятно. Вот почему, а, я срезаю фильтром низкие частоты. Зачем я это делаю? Тоже, я нажимаю и слушаю. Ну примерно вот, да, вот где-то вот до 100, до 100, там уже дальше ничего не слышно. Все, я срезаю, это комнатные шумы, это там, блин, холодильник, еще что-то, и, блин, вот, вот, просто я убрал это все, срезал то, что до вашего вокала идет, то, что не нужно, его срезаю, все, это понятно, но мы еще вернемся к эквалайзеру по-любому, потому что, вот, смотрите, сколько их тут еще, потом вешаю CLA, 76 стерео, это от Waves, а, тоже хороший плагин, в каждом треке почти, кстати, было недавно, что я вот сводил человеку песню, там его не присутствовало, хотя я вешаю почти постоянно. Я его просто вешаю, просто вешаю, он дает три глаза, неожидаемые минуты. Он дает больше ясности немного, и вот как-то свои какие-то вот зву звук у него свой вот, свой звук дает вокалу как-то, ну как не знаю что. Просто вот звучать ярче начинает. И громче. Громче и ярче. Все, просто вот я его вешаю всегда. И вот даже немного подубавил звуку выходной громкости. Все, идем дальше. Вот уже можно с минусом слушать. Смотри, глаза! То есть без ничего у нас. Я не нравлюсь. Микрофон, ребят, говорю сразу, у меня стрёмный. Микрофон от Focusrite э, Scarlett у меня SM25, я не знаю, аналог Nady какой-то микрофон, 134 стоит. Э, в общем, он стрёмный. Не всегда все, в принципе, зависит от оборудования. А зависит от того, кто сидит за пультом. Это я сам просто когда-то думал, то, что, блин, я себе куплю вот микрофон и все запою. Нафиг, нет, нет. Так это не работает. Надо делать из короче в общем свою фантазию воплощать в реальность то есть да вот у нас есть программа здесь мы, вот ты царь и бог ты делаешь то что, тебе нравится, что у тебя нравится в голове вот идем дальше что у нас идет опять фаб фильтр Pro -Q, эквалайзер тут у меня еще сильнее все посрезано. все срезаю вот так как я вам показал срезаю точно так же просто после каждого плагина вот вы вешаете да Сейчас я выключу. Не минуты. Вот, вот слышно то, что здесь а, эффект носа. Вот прям вот гнусавость такая дикая. Гнусавость у нас в основном на 5000 кГц. Гнусавость. Вот, допустим, у меня на этом микрофоне, да, вот так вот. А, и, как, как бы, чего у нас тут еще можно Точно носить? И вот, вот чисто гнусавость, да. И немного низов. Поэтому я вот пообрезал, что не надо. Точно не нравлюсь, как будто хоть. Вот слышно вот этот резонанс был. Я его убрал, и как бы голос чище стал, чище и более прозрачный. Все просто и понятно. Потом дальше у меня опять. Еще, еще сильнее резонул. Сейчас послушаем с этим. Дирол. Опять у нас включилась тут в общем в общем тоже просто тренинг то что не нравится, после каждого плагина, я вешаю плагин допустим, он CLA я кинул, он своими звуками опять там добавил каких-то резонансов, я вешаю после него опять эквалайзер, чтобы, ну, дабы их убрать подрезать их после каждого плагина я это делаю почти, ну, вот можно заметить тут я вырезаю транзиенты, да. И обязательно надо смотреть, тоже думать, какой плагин вы сначала ставите и для чего вы это делаете. Просто надо понимать принцип работы. То есть эквалайзер у нас для срезать каких-то частот, добавления каких-то частот. Компрессор для, для компрессии, правильно, да? Сделать высокие звуки тише, громкие. Ох, громкие тише, низкие, громче, короче, вот так вот, да? Более там сжать кому-то. Кому-то звук сжатый нравится. Чтобы динамичности не было. Чтобы он по амплитудной характеристике не прыгал. Вот для чего нам нужен, да, компрессор. Вот. И, ну, надо понимать, что зачем вешать. Вот так вот это. Потом у меня идет опять эквалайзер. Но тут я уже добавлял вот такой эквалайзер. Он от Waves, пакета Waves. Он сам просто придает, он вот даже просто вешаешь, что-нибудь тут добавляешь, он добавляет тут какую-то вот сатурацию теплую. Вот. Уже слушаем с ним. Неожидаемые минуты, ведь точно не досная. Здесь что я сделал? Чуть-чуть что я сделал? Здесь. Здесь вы выставляете ширину фильтра. То есть вот... Ну, насколько она будет широкая. Захват ширины. Э, вот. У меня вот стоит вообще, ну, на трешку. Почти самая минимальная. И вот здесь вы выставляете э, вот, ну, какую частоту вы будете подрезать. Подрезать или увеличивать. Вот. То есть я поставил, ну, видно. Э, все. Здесь я убрал на... Там, вообще почти ничего не трогал. Ну, чуть-чуть так. И все. Здесь я уже добавлял. Здесь я поставил, какую мне надо ширину, частоту, которую я буду поднимать, и поднял ее на 3,72. Все, то есть э, на 5 кГц, на 5000, я поднял ясности, добавил. Раньше я делал это другим эквалайзером, ну и вообще как бы я им работаю, но просто он не был в тему, этот эквалайзер. Сама его, само звучание этого эквалайзера, которым я работал, тоже от Waves, но он со спектральным анализатором. Он, ну, мне не понравилось, как он звучал в этом треке. Так что я сделал, ну, поставил вот этот. Все, здесь я ясности добавил до самого вокала. Песка я добавил здесь. То есть на 16 тысячах я поставил, ну, я взял 16 тысяч и поднял их на 561, почти на 6 дБ. Все, и получилось уже более ясно. Я «А как будто хотел, хочешь <толомай> голову, тебя, все. Поня... Дальше, дальше что я делаю? Дальше я вешаю. А У меня все плагины почти. А твой, в смысле, не заметили, да? А, вешаю, вешаю а, компрессор. Блин, я затупаю просто сегодня. Не выспался, извиняюсь. Тяну слова. <клёх> да не суть. Этот компрессор Я вешаю для того, чтобы так, так же, как вот этот Я вешаю Просто, чтобы вот звук стал ну Этот звук делает намного Он ее сатурирует Он его сжимает и делает громче Просто его личное, личное звучание Само дает вот какой-то эффект Теплый Единственное, что я здесь убираю Это аналог Аналог выключаю и output, выходной сигнал, я вот поставил на минус 8 дБ, потому что он нереально громко орал. Все. Многие умники пишут, там, вот ты неправильно, нету понятия такого правильно-неправильно в музыке. Как слышу, так я делаю. Звучит четко. Все, какие ко мне претензии? Я говорю сразу, то, что я не учился, просто я все делаю на слух. Я делал то, что я умею, вот то я и вам рассказываю. То, что у меня получается. И мне, если честно, до глубокой жопы, кто что там говорит, вот это правильно, там ты все перекомпрессировал. Вот этот человек, который обсирал Юру Фауста, типа, вот у него там беспонтовые пресситы, типа, ну, ты просто головой-то надо думать своей, что ты говоришь. И меня тоже просят пресситы, типа, скинь прессит свой. Я объясняю людям и объясню еще раз. Смотрите Допустим, я скину прессит, да, вот Ну, пусть это будет вот этот эффект, да, да. Пусть это будет вот. С вот этими настройками я сделаю прессит чисто на вот на вот этот эффект Сейчас буду объяснять Смотрите, я это делаю, исходя от моего вокала То есть, если я скину, допустим, пресет на этот кому-то из вас Вы повешаете этот пресет Бля, что так херово звучит ну, Потому что у тебя оборудование другое У тебя исполнение, тембр вообще другой Я это делаю под свой, понимаете? Вот у меня есть материал, я под него и делаю То есть, вот такая вот фигня Не получится так Конечно, он будет звучать стрёмно Просто надо думать, ну, чё говоришь. Оно и не, не звучало бы нормально никогда. Так что, ладно, вот. Чё, идем дальше. Блин, у меня тут общая обработка. Общая обработка. Все, ну, с этим понятно, да, у нас? А с вот этим компрессором. Короче, крутая штука. Он в вейвсах. Вейвс, вейвс. Заходишь, вейвс. И сюда. Вот он, он. И комп, стерео какой-то так. Все, потом у меня идет опять эквалайзер. Кто-то будет там орать, типа опять эквалайзер, да слишком много посрезался нахер, да и насрать вообще просто. Зато звучит круто. По крайней мере круче, чем у многих звукорей Ну, у некоторых. Не круче всех, конечно, но нормально. Мне, мне полностью нравится. И людям тоже нравится. Все. Здесь я посрезал э, резонансы. Точно так же, как до этого, после вот этого компрессора. Все, он просто он сдал, стал громче, да, вокал у нас. И, ну, соответственно, повылазили еще какие-то тразиенты. Ты будешь да утра... утра. Так. Че дальше? ⁇ -че-че-че-че-че. Все, срезал. Потом, ну, у меня, соответственно, тут не вместилось, я слышу, что-то что вот неладное у меня здесь. То есть, ну, не до конца тут все сведено. Ты... Минуты, точно не до сна. Я не нравлюсь, слышно, да, ты что будто... вот вокал уже стал более прозрачный. Более как-то вот он свободный такой. Немного воздушный даже. Вот. Я, короче, повесил еще один компрессор. Да, еще один компрессор. Тоже от Waves. Я его повесил и тут уже ну, скомпрессировал. Поставил решил сжатия самого на 4. Аналог выключил. Всегда выключайте аналог. Это лишние звуки самого компрессора. Его работа, звук, звучание, как он работает. Вот, атаку я поставил на 10. Все по стандарту релиз на 600 на 6 все странстр холд. по ну сама компрессия у меня на мин минус минус 2 все как Да хотя хоть Минуты, точно дос... Ну и он звучит вообще, кстати, офигенно, вот этот компрессор, вот он прям мягкий такой, четкий, вообще крутой-крутой, мне он очень сильно нравится, а, вот, Airvox от Waves, опять компрессор, когда вы его вешаете, он здесь, во-первых, почему я его вешаю, вешаю, чтобы добавить, чтобы вокал был ближе, чтобы он не был вдали, где-то там а, играл, прям вот в голове у, у, у человека, когда его слушаешь. А, вот Гейт, я... Короче, гейт это такая штука, которая, она работает узконаправленно, так же, типа, как и диэсер. Mm, То есть, ну, здесь вы выставляете, когда будет... А... Короче, в общем, он шумы, а... Когда нет вокала, он компрессирует все. Когда вокал появляется, он его обходит. То есть и, и... сейчас я продемонстрирую. Глаза, минуты, То есть слышно, да? Точно до сна. Ну таким образом я еще немного шумов, как бы, ну убираю, чуть-чуть. Просто я, видите, я не знаю, как правильно это сказать, поэтому затупаю. Ну как это профессионально выразить ну вот стараюсь, как-то, чтобы было более понятно Вот. после этого у нас что идет DSR, стерео здесь почти все по стандарту стоит вот такой фильтр выбираю, то есть чтобы он не, не общий там ну как-то все в общем компрессировало. А вот какую-то частоту, да, и вот здесь выбираете эту частоту и он ее только вот сжимает все я не нравлюсь как будто хотя хочешь все эски он немного подкомпрессировал все звучит уже нормально <музыка> <музыка> все круто четко двигаем дальше сатуратор сатуратор как он тут называется Виртуал virtual tape. дальше читать не буду позориться вот, как он работает. Не знаю, как он работает, но звук он дает хороший. Он дисторшен, дисторшен. Пленочка такая. Смотри, глаза Слышно, да? Минуты, ведь... Тут еще есть вот настройки, можно его сделать помягче. Хочешь... Все, ну эффект перегруза. Я его вешаю чисто для теплоты. Все. И вообще на чуть-чуточку. Вот просто чуть-чуть чуточку. Все. Еще теплее. Все. Идем дальше. Компрессор. Что настройки? тут у меня, ну, предварительно я компрессировал. Там уже до хрена компрессоров, да, у меня стоит. Вот. Этого тоже звук свой. Ничего такое. Тоже от Waves. Атака. 6 с лишним. Релиз. Вот Это сглаживание атаки 116. Вообще по чуть-чуть все. холд минус 22,2. Решхолт 2,17. Просто не сильное сжатие. И немножечко выходной громкости добавил. Хочешь... Все. Как бы я скомпрессировал и сделал еще громче. Просто. И все. Звук как-то чуть получше стал все ну соответственно что у нас удаление резонансов которые мне не понрав если ты будешь до утра пить виски и кола, пару ну, вот слышно да ну вот можно послушать без вообще без всего только захотела есть разница, да, громадная, причем и в громкости в самой и в прозрачности самого вокала. Потом я повесил от что это вообще у меня от лексикон, да, от лексикон просто повесил. Ну это типа называется пич. Я им как эффектом не пользуюсь, я пользуюсь только типа стерео Хотя хочешь же сама, ломай мне голову, все понятные минуты, ведь точно не до... Делай. до сна, я не нравлюсь, как будто хотя хочешь... То есть вот он изначально вот так у нас. Хочешь же не до сна, я не нравлюсь, как будто хотя хочешь же сама, ломай мне голову... Сам эффект где-то тут он убирается. Все понятно будет, если ты будешь до утра пить да, все убрали вот здесь. И немножечко вообще просто, чтобы он немного был пошире, сам вокал. Виски и кола пару шо-то только захотела, ну а я уже давно... Сегодня забыть меня, но не в планах да. Все Ну и, соответственно, мы сделали еще группу, да? Чтобы повесить сюда еще два плагина Это основная обработка сведения у меня самого Здесь у меня стоит дамблер. Да, даблер Сейчас прогрузится Для чего его повесил? Просто немножечко высокие частоты, чтобы ну, они были немного как-то вот плавнее. То есть, если я сделаю так. Только Расширилось сильно. Если я срезаю всю основную часть, да, дальше тысячи герц, вот на четырех, даже дальше. Ну, как бы стереофонит чуть-чуть. Но не так сильно, и он как бы вот высокие частотки, он их растягивает. Они не острые. Вот чуть-чуть. Ну, просто вот тут слышно. Конечно, на YouTube, когда смотришь что-то, там не все услышишь, и качество сжимается, и все. Я оставляю песни, которые свожу по видео. В описании под видео. Чтобы вы могли. Послушать в mp3 формате, да. И оценить ее полноценно. Не сжатую никакую, чтобы вы могли ну, оценить это действительно. Тут вы, наверное, на видео, конечно, нифига не оцените. Там какие-то звуки всякие, там пережаты что-то. Так что лучше ну, залазить и слушать так ее. Ну, с этим понятно, да? С даблером. Все. И немного стерео расширителем поработал. Просто поднял вот эту ручку. И все. Все. На этом сведение закончилось. Да, ну вот основная тема сведения. Все. Просто смотрите, если вы сведете. Хорошо. Да, то есть, ну, вот тут он классно уже звучит, и все четко. Вы вешаете, после этого я сразу вешаю. Ну, начинаю заниматься пространственной обработкой. Да. Вешаю свой любимый ревербератор. Выбираю пресет. И просто срезаю какие-то частоты вот здесь в настройках. Здесь я не работаю ничего. Добавляю в микс его чисто вот здесь уже. Громкость его и все. Все, потом идет мой любимый дилей. Тоже один к четырем. Пинг-понг. Слева направо, справа налево. То есть он гуляет, вокал. Все, срезаю высокие частоты. Я не люблю, когда он яркий, дилей. Я люблю, когда он у меня крутится. Там он где-то за -за затушеванный, вообще там где-то из-под полов там, звучит. Вот так вот мне нравится. Ну все, будем слушать. Смотри глаза, не минуты, ведь точно не до сна. Я не нравлюсь, а как будто, хотя хочешь все сама. Слышно, да как это все сочетается Добавила я на блин вообще на 12 минус 12 12 ну блин это сильно и мне нравится просто доверяйте своему слуху если слуха нет это действительно очень хреновенько ребят тут уже ну, никто ничем не поможет У меня хоть как-то чуть-чуть есть он и я ну полагаюсь на него то есть мне нравится вот так вот все пойдет потом я с, ä, добавил еще один <смех>, ревер тут я ничего не делал просто добавил короче длэ в нем есть длэ сам и тайм сама вот ну сам хвост реверба то есть он длинный вообще капец и сильно я его кстати сука сильно добавил да то есть можно послушать только его Не минуты, точно не до Слышно, да, хвост какой? Здесь я поднял еще высоких на нем. Все. Для чего это сделал? А, сделал для того, поскольку я уже объяснил, да, вот даже с тем же DLE, то что мне нравится гулкий звук такой, как бы застеночный. И поэтому и вот здесь я добавил тоже низких частот, чтобы он не был песклявым. Все. Пространственная обработка. Вот, вот, вся вот эта вот пространственная, пространственная обработка. Моя. Но. То есть слышно, да, как дилей работает? Как он звучит? То есть можно поставить его ярче. То есть, такое мне не нравится. Конечно, можно посидеть там. Аналог, кстати, вот тут тоже есть. Всегда выключайте его. Output, то есть выходная громкость я добавил на почти на 3 децибела. Децибела вроде бы, да. Все, что? Угу. Потом я прописал, прописал, прописал. Аэробеки. Где-то есть даже группа. Группу тоже создал. Аэро, да, вот назвал аэробейки добавил их, тоже отправил на общую обработку, да, чтобы мне на каждую дорожку не вешать э плагины заново блин, настраивать, мне проще отправить уже на готовое все ну, логично, да все, и тем более ком бы не, не вывез мой, столько плагинов, зачем мне заново вешать, если можно отправить на, на другую группу на, так на уже существующую группу с настройками готовыми все, что у меня здесь? У меня здесь, здесь, здесь, здесь. Так. Так. Везде, везде у меня стоит автотюн. Вообще везде. Здесь он вообще на максимум. Все. То есть... Э Просто, даже если он там хреновенько звучит, и в татюн он там, вот эти аэробеки, они там вообще на заднем плане, их почти не слышно. Они просто добавляют какую-то, ну, харизму самому треку. Вот так, ну, как-то так сказать, если можно. И они сильно в глаза, в, там, в слух не бросаются, там что-то просто они вот поддерживают, да. все что у меня здесь? Какие у меня настройки на аэробэках? Аэробеки у меня срез, вообще частот нахрен всех. То есть 500 я, с чтобы они не на задний план ушли. То есть вот без нее. Ни... <музык> Что-то вот тут вот мне не нравится. А, и, и не настраивал. всегда если вы выравниваете ноты до да, вокальной партии включаете минус но я делаю его тише да и выравниваю так под минус чтобы не потеряться у меня здесь. Чуть-чуть вообще дисторшен на низ. Я тут? В общем, если мы сделаем буст, то это будет звучать. <музыка> Поэтому сильно не добавлял буст. Red feedback поставил выше он как-то ярче делает это все в таким тоже высоких частот ясности добавил и сделал потише вот как то так все потом у меня идет вот этот вот он вообще дотало, мы про него уже разговаривали как им пользоваться вы знаете тут всего лишь две крутилки все просто выкрутил его нафиг и все ну и пич пичем я пользуюсь вот этим вы shift делаете на минус на минус блин да хоть на сколько он все был рукой вот прям вот я на минус 22 поставил и таймлеск фабфильтер фильтр это делай просто вот его сразу повешал ничего не копаясь там в пресетах и сделал потише если мы сейчас отключим обработку вот эту всякую можно услышать работу не только его Ну, слышно, да, он там в разброс вот так вот, и туда, и назад, и вперед, и влево, там и вообще по вокруг, вот он вот так вот работает. Все, я его просто скинул, все, все, все, все. Потом реверк закинул, вот этот ревербератор сюда закинул, потом вот этот попозже, сейчас поговорим, когда до припева дойдем. И еще вот этот дилей. Короче, вот столько вот пространства я добавил вот в эти аэробеки. Все. Вот это у меня ушло на задний план. тут я просто резонанса чуть-чуть, поскольку я не люблю высокие ясности, да. Там на айрбеках, на делей, -E, там я еще срезал Срезал высокие частоты. Вот вы сами поиграетесь с этим совсем и поймете. Вот. Все. Тут я дублировал, создал стереодорожку. То есть. Ну, поскольку у меня одна дорожка, да всего вот этого проекта. вот Ну, одни дорожки у меня нету, там, даблов или что-то еще я не люблю. Вот, я это компенсирую эффектами. То есть, я создаю стерео-дорожку, да? Почему стерео? Чтобы я мог развести, сделать ее стереофонической, то есть, по бокам, чтобы она звучала не, не, не в моно, а в стерео. То есть, вот так. Слышно, она в левом и вправо звучит одновременно, как будто бы вот... Так и есть, <смех> так и есть. Вот, я повешал даблер, выключил середину в нем, и все, больше нифига не делал. И получилось так, то, что вот эта засранец у меня начал звучать по бокам. Ну, в смысле, в стерео. То есть, что, вот. Его почти не слышно, но он все равно поддерживает штаны вот основного вокала. Все. Что у меня? Какие настройки? Даблер, Shift, выкрутил, Fab-фильтр. Просто я его врезаю. Вы сами играете со своим вокалом. Играйтесь, пробуйте, срезайте все-все-все. И везде вот тут вот всегда срезать вот это вот до 200. Почти комнатные вот эти всякие блямки, балалайки и всякая прочая нечисть, ну вот все и повесил вот это вот нахрена я не знаю, нафига кстати я его повесил. <таспорщик> Короче просто я его повесил, не знаю, видимо был пьяный. <клёх> ну, что у нас дальше идет? Дальше везде вот такие же настройки. Просто вешаю. Вот на хрена просто вешаю и убираю резонансы. Все мое сведение просто держится на... Вешаю просто что-то и резонансы вырезаю. И в итоге получается нормуль. Все. Вот, а, ну вот, что это у меня вообще такое? А, нифига, я, по-моему, рассказывал давно, месяцев... Слышно, да, сейчас было такое, там, терция звучала прям на заднем плане, такое, она как бы стереофонит и поддерживает штаны нового вокалу, и вроде бы ни хреновенько так звучит. То есть, что это у меня такое? Я где-то месяцев пять назад в каком-то видеообзоре, блин, показывал этот эффект, он довольно такой уже старый, этот эффект. И, ну Я что-то вот его вспомнил здесь. Что это такое? Мы можем поднимать на 3-4 полутона и 12-24. И также отпускать. То есть у меня есть дорожка. Вот смотрите, я создал опять стерео дорожку. Вырезал отсюда, вот дублировал сюда, засунул. Фиганул сюда, опять же, даблера. Я сделал погромче. И на задний план наместил это, чтобы она не перебивала основную дорожку. Ну, основной вокал. То есть я зашел туда. Вот я сейчас просто покажу. Здесь у меня уже ну, настроено все. А там вот оно было так. То есть я залетаю сюда, да, беру вот это все дело. Вот так вот Ctrl. А, нажимаю, чтобы сразу выделить все. И поднимаю NF-версион. Если мы нажмем контин... вот эту штуку, короче, то тогда оно, если вы здесь будете настраивать, то автоматически в дубликатах будет настраиваться все тоже. Это не надо нам, поверьте. Просто никогда так не делайте NF-версион. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Ух. Все. И поднимаю. Ctrl, Блин. Ctrl, А и поднимаем. Раз, два, три, да? То есть я поднял это все дело. И потом переместил все. Вот оно было тут, тут, тут. Все я поднял и переместил все все все вот эти штуковины, все ноты вот эти квадратики, да? Пусть это будут квадратики на одну линию, то есть на ну, вот все не на одном тоне, да? Вот я все это переместил, все все все вот все, вот, я, вот допустим я на 4 поднял, все и переместил всех их сюда, потом вот все они у меня в одну в линию стали, я их сделал, вот так вот и просто пич выкрутил нафиг, все выровнял. И отдельно это звучит просто жестко, ну адский нахрен. Вот так. Вот так это звучит, но в совокупности с основным вокалом это звучит довольно-таки неплохо. То есть давайте сделаем громче, чтобы ну, услышать. Четко, мне нравится. Все, ну мы... Да, чуть погромче, да. <музыка> все про эти эффекты мы уже рассказывали. А, ну что мне здесь? У меня по эффектам пространственной обработки накидал. Просто я вас призываю к тому, что слушайте, вот ну доверяйте слуху своему. Как вам нравится, так и делайте. Если вам нравится, блин, значит это сто процентов круто. Не слушайте, вон там неправильно, нет в музыке правильно, неправильно, потому что это все ну субъективно. То есть, ну, блин, на вкус и цвет, как говорится, тоже, ну, нету. То есть мы же не говорим то, что, допустим, там, вот та машина, вот эта, она правильная машина, вот, то есть, и не все же не будут только ездить на правильной машине, блядь. Все, все ездят на разную машину, кому какая нравится. Также мы оцениваем звук тоже, вот, ну, субъективно. Все, короче, это фигня, не слушайте нафиг никого. Пробуйте крутилки всякие, вообще выкручивайте нахрен все, не бойтесь. Я сам боялся, думал, блин, как вот это, как до этого додуматься? Да никак, просто берешь, блин, и крутишь. Вот серьезно, просто крутишь так вот. вот до, до тех пор, пока тебе все это не понравится. Вот так это делается. Вот так я работаю. Не надо кого-то слушать, там, блин, эффекты, лодочки, хуедочки. Вообще насрать просто. Просто выкручивайте, не бойтесь если вы будете бояться, у вас никогда ничего не получится. Просто я вот, допустим, сидел, блин, я вот знаю то, что, ну, вот, я читал, типа, компрессию, там, у нас ratio 3. А, и вот, ну, вот, для вокала, там не для рэп-вокала, а чисто для воката там, для вокала, там, где-то, вот, ну, сжатие до 3, треш там, ну, 20-19 где-то я делал, ну нифига не получалось. Вы нафиг пережимать начал, и мне вот начал звук нравится. Просто экстремалити, пофигу. Вообще насрать. Кто бы что ни говорил, не слушайте вообще никогда никого. Не бойтесь. Просто-просто крутите все нафиг. Вот. А, ну еще, прежде всего, хочу вам дать такой советик. Вот смотрите. Здесь у меня вот горит РМС. Перегруз. То есть... Будет, если... То есть вот этой штуки ее не должно быть. Ну вот, вот когда вот здесь красная горит, это эффект перегруза. Потом, короче, в общем, когда я буду снимать видео там про мастеринг, если его можно так назвать, мастеринг делают в специально отведенных местах. Здесь, ну, просто финализация. Да. То, что я кидаю на мастер-канал, и тогда я вам ну, просто объясню, как этого вообще избежать, как я этого избегаю. То есть оно нафиг не надо, эффект пригруза нам не нужен. Вот. Но сейчас мы просто занимаемся вот сведением любительским. <кхе> Все, с этим эффектом мы закончили. Все, мандуем мы к припеву. К припеву мы мандуем, пришли мы вот к припеву, и такая вот фигня. Прописал одну дорожку. Девочка магничка. Прописала одну дорожечку. Дни, девочка без слов. Если вы можете услышать, то в этом припеве у меня атмосфера, да, эм, пространственная. Она меняется немного. Немного все начинает расплываться, и он более атмосферный. У меня там собака на заднем плане спит во сне, бегает. Так что вы не пугайтесь, если что. Вот. Основную дорожку я отправил на общую обработку. А нет, в припев. В группу припев. А с группы припев я ее отправил на общую обработку. Ну, уже знаете, почему я это сделал, да? Вот. Потом я создал... Что создал? Прописал два дабла, да? Отправил их в группу даблы. Даблы припева назвал их. Дабл-припев отправил на припев. А припев, как вы помните, у меня на общую обработку отправлен. Вот такая тема. Вот. То есть, основная дорожка припева звучит обработана, ну, да как и все тут. Так же, как и вот основная дорожка куплета. Обработаны только по-другому у меня даблы под припев, да, они звучат, блядь, ну, чмошно. Даже с обработкой. Девочка магнит или нет девочка девочка магнит девочка без слов э -э вот обработал я их как как как сказать как показать сейчас вам покажу вот так просто нафиг посрезал то что мешает чтобы они не мешали основному вокалу я тут вот, вот эти вот всякие вот вот эти вот мешали вот вот вот это вот девочка вот это вот вся срань господня мешала Моему ведущему вокалу припева Поэтому я все повырезал Вот это вот, вы знаете уже, как это вырезать Слушайте на наушнички, нажимаете И слушайте это все дело Вырезаете и потом Вешаете вот этот вот э, Компрессор и не просто Убираете звук, ну делаете тише А компрессируете, чтобы он как бы Оставался, но он был, блин, там Из-под полов вообще Пищал, не сильно Девочка Все. Вот и вся обработка припева. А, вот, ну, в совокупности они звучат вот девочка магний, девочка без слов. Ну, пространственная обработка у меня уже здесь немножечко другая. А, чё, ну, эффекты я взял их оттуда, дублировал дорожку, даже какую-то не дублировал, просто вниз. Они могут, вот, ты можешь на одну дорожку повесить, растянуть на весь проект. То есть, да... Здесь у меня и тут, а и в припеве они, вон, дубли, ну, в смысле, дублировал, поврезал туда, и во втором куплете. Эффект этот. А это у нас эффект, этот у нас эффект, что это за эффект? А, этот эффект у меня, этот, этот эффект у меня, это просто дулей, получается. Дилей, дилей, да, сукин сын. Вот вот вот это вот слышно pitch коррект у меня здесь от кубе с от вообще стандартная то есть она здесь вшита это этот плагин минус 29 pitch shifting shift shift просто shift Я развел по бокам короче и просто ну и все просто все вот вот и все и потом вы создали эту фиговину да вот сделали этот эффект и просто потом вот вырезали сюда, поставили. Тут уже все готово. И вот оно звучит вот так. Все, круто, четко. Офигительно просто. Все, ну идем мы к припеву. К припеву просто есть такой плагин. Если вы о нем не знали, ну, может, кого-то я не удивлю, ну, но... офигенный дилей, честно. Очень крутой. Я сейчас, по... ну, объясню, почему. То есть, смотрите, у меня... Меня здесь. Тут. Да что я делаю? Просто вот так вот сделаю все. Смотрите, и вы обратите внимание, выход на припев идет более атмосферней, чем ну, относительно вокалу куплета. То есть, смотрите. Хотела, ну а я уже давно. Девочка девочка, огни. девочка без слов. Такое гулки, что-то вот прям вот все, так теплота везде, отсюда, отсюда га. Я сейчас объясню, почему. Вот у нас есть такой, вот он, куплет. Ой, куплет, прошу прощения, этот дилей. Вот он. Ну, кто-то с ним знаком, кто-то нет. Смотрите, мне тоже от этого диле надо было, чтобы он пин-полнгом был. То есть слева направо, чтобы не в моно он работал. Вот, поэтому я выключаю линк на офф. То есть, он не будет так работать. Потом я включаю 1.4, вот этот канал, левый. Правый канал я включаю 1.4D. И тогда вот этот вот товарищ заработает в пинг-понге. Но тут-то есть тоже настройки. Кстати, настройки похлеще, чем э, в вот этом диле, Где ты Вот этом, да. Он более проще, чем вот этот. То есть, ну, возможности вот этого больше. Я сейчас объясню, в чем. То есть, вот видно у нас тут реверб, дисторшн, даблер и вот эта срань. Я ее, кстати, вешал, она что-то там хорошо делала. Вот. Все. Ну, и слушаем. Вот так работает этот дилей. То есть я сейчас я могу убрать реверб с него. Добавляю вообще гол, ну прям вообще четко. Могу дисторшн. Даблер и вот этот вот фасер, фасер. Но ну, ну, нам не надо, мне вот это не все ну и добавил потом реверба дилея вон того стандартного и все из звучит это все вот вот так вот девочкам одни только захотела ну а я уже давно сделать что погромче было, но у меня комп уже подвисает немного, он мне не мощный, как бы. Все, идем ко второму куплету. Тут-то вы ничего нового не увидите. Все то же самое, что в первом куплете, ребят. Все, вот, ну, все вообще. Лаймом, я тебя. Я вроде не хотела, но же уже моя. А, ну и что, Идем к минусу, да? Минус, скотина у нас такая На минусе я вырезаю то, что мешает вокалу Вот этот минус, он бесплатный Он mp И он слишком гудёжный То есть я срезал низ, бас Срезал я его побольше, потому что я работаю на мониторах Yamaha 5. Они, ну, как бы маль, мало у них низов, и поэтому я знаю то, что... В общем, с тем учетом, к вот, которому я привык работать вот на этих мониторах, как бы немного, мне надо больше срезать, они столько не показывают, и поэтому знаю, что мне надо больше низа срезать. Вообще, по-хорошему, в минус вокал уже должен уже и так сидеть, ничего не вырезая. Потом просто вы подрезаете. И мне до глубокой жопы, кто, если кто-то будет говорить, нельзя так делать, взял минус, испортил, ты сам испорченный просто родился ты. Не надо мне этого говорить, я и без тебя знаю, что так нельзя делать. Просто звучит классно, классно, все, не доебывайся до меня. <как> все. И, и потом дальше я срезаю опять частоты. Все, вот тут, вот, блин, вырезает то-то, что мешает. Просто мешает, и все. И вот получается. То есть, а что я посрезал? То -то -то? Давайте послушаем. Вот слышно, да, было, что я посрезал? Э, всякую гадость. Вот, э, Ну вот, вот, вот и все. В принципе, все. Все, что я вам хотел объяснить. Блин, еще раз, ребят. Если вы хотите ну, научиться хотя бы так же сводить, как я Просто не стесняйтесь Не бойтесь плагинов Ничего с вами не случится Просто берете и крутите нахер все куям собачьим Вообще пофигу Пофигу, кто что там скажет Правильно, неправильно Пошли в задницу Просто вы берете и крутите Если вам что-то надо там допустим от меня какая-то информация что-то вы хотите спросить тоже не стесняйтесь мне люди пишут я отвечаю всем вообще не стесняйтесь вот будет очень классно если вы будете подписываться если вы постоянно будете классить меня и комментировать и писать мне в личку в vk кстати те кто давно уже подписан на меня ну как давно я месяцев 8 назад открыл свой канал этот запустил я знаю то что я любитель очень часто менять страницу вконтакте и скоро это тоже опять случится ну я ссылку на страницу буду выкидывать в описании так что вот так вот и песня тоже будет в описании вы обязательно послушайте какая она в mp3 формате то есть вот как просто как песня, не видео вот. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Блин, вообще давайте работать. И вообще давайте предложения какие-то, может, если есть у вас. Будем пробовать делать сведения в стиле кого-то. Скидывайте, просто делитесь. И просто, может быть, кто-то будет со мной делиться своим, там, я не знаю, сведением, своим опытом. Так что давайте. Все. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.